Фабрика интерьерной ковки в преддверии Дня защитника Отечества и 8 марта предлагает оптовым покупателям дополнить свой ассортимент продукции, который будет являться идеальным подарком к праздникам. Планируйте оптовые заказы заранее, и вы получите актуальный и востребованный товар вовремя. В ассортименте для мужчин мангалы кованые, стационарные на колесах, складные и с полками для дров, дровницы для хранения поленьев. В винной подставке имеются настольные, напольные и настенные модели, вешалки костюмные для размещения рубашек, костюмов и брюк. Среди подарков женщинам представлены цветочницы комнатные и садовые, балконные модели и на подоконник в виде собачек, котят, велосипедов и карет. Дачный текстиль, фартуки и пояса для работы в саду, органайзеры и сумки для садоводов. И подсвечники, настольные, напольные и настенные варианты установки. Фабрика Ковки.ру – сайт оптовых товаров для сада и дома.